Всем привет, на связи ФСРК и Да, всем здорово. И мы продолжаем дообьешку в игре Mortal Kombat 11. И у нас сегодня размин персонажами. Я буду за Сони. А я буду за Кейдж. Cassie... Ну и убираем yeah. опасные оружицы. А у меня дикая. Ну, короче, тут много всего дикого. Энергетический взрыв и опупенное сальто. Ну, а я буду сокрушительными контратаками, походу, только долбить. В воздухе у меня навряд ли что-то получится, ты туда не полезешь. Как знать, как знать. Так, а у нас, собственно говоря, бункер для танков. Ага, Банка. Ну, посмотрим. Кому принесет удачу Танграш-банкер? О, ты сам предложил? Ах ты, вот так, да? Так. Ага, вот так, да? Ага, вот так. Нет. Вот так. Оху, хо хо хо хо Так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. О. Плочим. Ах ты, вот так, да? Нет! Да что ж такое-то? Вот так! Вот так, да? Нет, ну что такое Я хочу что-нибудь в воздухе попробовать, может? Нет, не может. Ну, попробуй. Ооо, попробовал что-нибудь в воздухе, да? Это не совсем воздух, как мне кажется. Да. Воздухом тут и не... Что ж такое-то? Ах, вот так, да? Ага, вот так, да? Ох! Ну чё, Попал посмотрим захват. Да. Ну посмотрим захват. А этот был, был уже такой. О, ребята. Окей. Так, ну что, вторую сборочку. Посмотрим, что еще есть тут. Вкусного и невкусного. Да-да-да, давай. И вторая да, способность. Что? Угу, именно так. Сила У меня духа. будет передовая армия. И буду вызывать друга. Ну, вызывай друга. Окей. Фиг с тобой, как говорится. Так, а карта будет моя. Логово гора. Окей. Ох, Кажется, да. кому-то там прилетает, да? Что-то как-то первая и не особо а вот здесь вот тоже что то не особо что это за друг мы сейчас посмотрим первая способилити не особо а вторая тоже вот что то не тоже особо. не особо да. надежда только на третий да там будет что то О, прилетел ага, вот да? не хамите, дамочка что ж такое то Ага, вот так, да? Ч <сёк> ⁇ <сёк> Получи! <сёк> Слишком -у -у. быстро. <сёк> да. Я тоже умею стрелять. О! <сёк> Да что ж такое то <свят> Ну давай, давай, давай. Хоп, хоп, хоп, хоп, и сдох. Ай-яй-яй-яй, больно же. Да, это все что я могу сделать. однако. <свят> <свят> <свят> <свят> ну не, я, я так не думаю. Ага, иди <свят> нафиг. Эээ, -э -э. за своим дружком следи, а Воу-воу Фу Это что сейчас было, скажи Это мне? было прыжок, удар, прыжок, удар Ай Ты решил мои атаки тупо перепрыгивать, да? Так О, ага, вот тогда. да? Это -то стало получаться Не возникай Заколебал. Ай. Вот так, да? Нет, друг, куда ж ты летишь? Ох, ох, Ага, промазал. Хо-хо-хо! Оу! Оу! Как потненько-то получилось. блин. И вот оно. Рука. Рука. Как на память обращаешься. Ты. Мать. Твою мать. Уйди. Оп. <свист> <свист> <свист> Эй, чем тебе так дочка не понравилась Вот скажи мне Тем что побила тебя достаточно сильно да? Это же мультик <свист> Конечно мультик Конечно мультик Вообще да угу. Ладно Так <свист> ну да. что По третьей способе. Ставочка Большая ставочка пройдет ли она? <свят> не <свят> знаю. Но у меня, короче, будет гламурный удар, хотя ничего с этим там не связано. Там все на дронах поставлено. Ну, mm -hmm. посмотрим, удар-то я нанесу или все-таки дроны будут тут прям энергетическим импульсом и контролем своим просто уничтожать офисерга. Ну, mm -hmm. Но у меня друг с повышенным повреждением. Да у тебя тот же дрон, только вид сбоку. Да, только вот не знаю, будет ли он послушным. Сейчас мы О, увидим фабрика киборгов. Mm -hmm. Отлично. Дрон... Дроники фабричные. Очень уж веселые. Нифигасе. <смех> <Опа. смех> а ты так можешь? Нет, у тебя только дым. Низкополигональный дым. <смех> <смех> Без лучей хуанга. <смех> Да что что уже начал? Да. Чё выстрелил? Я не могу выстрелить. О, пошла. Нет. Да что ж за нафиг? ай яй яй яй яй яй яй ой ой ой ой ой больно, ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой да чё он мимо-то? Он <сíck> тут... не любит... Он не любит никакого насилия. Ага, вот так, да? Да... да. С какой у тебя стороны-то? Не знаю. С какой-нибудь. Ах ты ж, ёлки зелёные. Гламурный дрон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты что творишь-то, а? Оу. Да ты издеваешься, что ли? Да иди ты нафиг-то, а? Заколебал. Дерись. Дерись, я сказал, а не дроном своим. Ясно. Ясно. Как тут подерешься? Ясно, да. Вот он просто исчез, паразит такой. А -а -а -а. <смех> <смех> да ничего не проюзывается. <смех> <смех> <смех> вот, ой, вот мой, я сто лет мой, пытался полетел. это заюзать. Да, теперь пробуй опять. <связь> ага. Да. Что? Ты удив. Да ты говнюк, уйди нафиг! Оу. Ох, Йох. Ай. Ч там такое сейчас начнется? Сейчас я на компьютере что-нибудь понажимаю. <связь> ну давай, давай. Oh. Ты там вызвал подмогу. Полетела! Бубом. <с boxing> какая голова? А какое выражение лица? Да. Когда FSR кюзывает фаталити? Что ж, вертолетик тут вовремя прилетел. Нет, знаешь, я думаю, это выражение лица, когда Соня призывает дрона. <связать> а он прыгает мимо. Нет, когда дрон пытается что-то сделать, но ничего не делает. <связать> да, так и лишнее время тратит. Окей. В общем, если вам понравился данный видосик, то обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии и прижимайте колокольчики. Ну а с вами были мы, эфисерки. Дел, да, всем удачи и всем пока. Увидимся в ближайшее время. Всем пока.